Всем привет, дорогие друзья! С вами Буик, это я! <музык> Дебильное какое-то приветствие вышло. И всем привет, дорогие друзья! С вами Буик и добро пожаловать в игру Вискироклина детайл санта Zrampage. Я думаю, вы уже оценили мой уровень английского языка. И в игре нас приветствует такая вот веселая музычка. Собственно, почему мы играем в эту игру? Потому что Новый год это светлый, радостный, веселый праздник, а игра такая темная, страшная, ужасная. Ну давайте же начнем работу. Да, здравствуют лаги, конечно, да. Я же записываю через фрабса, он капец как жрет системные требования. из такая веселая музычка. Так, по идее, нам все нужно вымыть, да? Господи, к кому я попал? Что, что за санта это такой? Ужасный, просто какой-то изверг. Ой, ой, ой. Мне бы найти ведерко, куда я бы окунул свой инструмент. А. О, все. Так. Я еле выхватил дверка. А, да-да-да, я теперь могу помыть. Ну, Ч ж ты так быстро пачкаешься, это швабра? Ой. На мою одноклассницу похож. Я надеюсь, здесь нет ограничений по времени. Да ёп! Я... Что я все пачкаю? Это за мной что-то? Ты ж, я пачкаю это все за собой-то, а? Ты пофиг. Я не знаю, что это за инструмент такой. Может это вибратор какой-то специальный. Так, тебя давай сожжем. Ох, тепло, сейчас будет-то, а! Шашлычком запахло. Так, тебя тоже. Нет, пожалуйста, отпусти меня, пожалуйста, нет, нет, нет, нет, нет, нет Знаешь, медленно, мучительно. Но зато святым будешь. Тебя, пожалуй, тоже мы уберем сюда, вот поставим. Ты шо, идиот, что ли? Так, что еще можно сделать, а? Подарочки, подарочки. Наконец-то я могу открыть свой подарок. Спасибо тебе, Санта Клаус, что подарил мне подарок. Ко мне на твои подарки. Гори-гори, ясно, а чтобы не погасла. Давайте пока что не будем и все убираться здесь, а разведем просто обстановку. И мы закружим в танцы с тобой. Веселой, радостной зимой. Ты согласна? Ты согласна выйти за меня замуж? Да, конечно. Ну все, пойдем тогда жениться. Так. И я прижму тебя тихо к стеночке. Подойду к тебе тихо шепотом. Шипану тебе на ушко. Я тебе на ушко должен шепнуть! Подожди-ка... Что здесь? А -а -а. Я думаю, это для банки парилки! И куда я тебя целовать буду? Ну, не Джек Дэниелс? Джек Дэниелс? Джек Дэниелс? Или... ха а это не Джек Дэниелс, это какой-то боярышник. Что в этой игре еще можно сделать просто буду тупо нажимать все клавиши на клавиатуре Видимо, это так и должно было произойти. Ну что ж, я думаю, на этом все. Если вам понравилось это видео, поставьте ему лайк. Также не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видеоролики. Ну а с вами был Бувик. Всем пока-пока-пока. Вы что еще не выключились? А что вы еще не выключились?